Мы похитили Рикарда Милоса и вернем только если решишь эту задачу. Какую задачу? Я согласен на любую ради Рикарда Милоса. Хорошо. Желудок лифта вмещат в себя три тонны еды. Железный лист очень много бегает, поэтому в толщину он всего 4 миллиметра. Он высокий, целых 3 метра. А в ширину 60 сантиметров. Сколько пластинок может сожрать лифт? У тебя будет только лист бумаги, а также подписчики. Давай сортуй. Рикардо Мило ждет. А как же интернет? Ну да ладно. сделай, нормальный голос. Три тонны — это три тысячи килограмм. Обозначим стороны железной пластины как А, Б и С. А будет равно 3 метрам, Б 60 сантиметров или 0,6 метров, С 4 миллиметра или 0,004 метра. Также нам понадобится плотность железа. Она составляет 7800 килограмм на кубический метр. Итак, чтобы узнать, сколько железных пластин войдет в лифт, мы должны 3000 разделить на... 7800 умножить на 3, умножить на 0,6, умножить на 0,04. В результате у нас получится 53,4. Это то, сколько может съесть лифт. Больше он точно не сможет съесть. а Это значит то, что округлять нам придется в меньшую сторону. Итак, лифт съ может съесть 53 железные пластины. Теперь я готов. Хочу ли я позвонить похитителю Рикарда? Да. А, точно. Ну здравствуй. Не ожидал так скоро снова тебя услышать. И сколько же у тебя получилось? 53 железных листа! Хм, правильно. Все, я сказал свое, отпускай теперь рекарда Милоса. А знаешь, я подумал то, что пока я не буду его отпускать, выполня еще одно задание.